Сев привоз сравняют с землей. Улица Горпищенко поплыла. Жительница Севастополя измазала маслом детскую площадку. Это программа «Качаем прессу». Меня зовут Эмиль Валеев. Здравствуйте. Новый этап наметился в истории с рынком Севпривоз на пятом километре Балаклавского шоссе. Базар должен быть принудительно демонтирован по требованию Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка. В результате более 200 предпринимателей могут остаться без работы, а жители города – без фермерского рынка. Не буду долго разглагольствовать на тему достоинств рынка. Предыстория такова. Еще в мае начались разговоры о том, что рынок пора переносить в другое место. Тогда же чиновники развесили на палатках объявления с требованием самостоятельно демонтировать незаконные объекты и решать проблемы с переездом. Однако полгода назад никто не воспринял угрозы всерьез. Документы аренды есть, а аналогии исправно уходят в казну. Сейчас департамент сельского хозяйства уже не чурается самых громких речей в адрес рыночников. Буквально угрожает им сравнять их ларьки с землей. Сильное, как говорится, заявление, но так дела не делаются. Такого же мнения и предприниматели, поэтому в этот понедельник, а именно в понедельник чиновники пообещали уничтожить рынок, вышли на свои рабочие места, чтобы их отстоять. Несмотря на то, что тяжелая техника на севпривозе в понедельник не появлялась, по всему кажется, что за рынок на пятом серьезно взялись и просуществовать в том виде, в каком он есть сейчас, ему уже не удастся. Мне лично приятно видеть ухоженные и опрятные торговые точки с чистыми дорогами, без мусора и грязи. При этом наш объект точно не из таких. Но зачем же так горячиться и все уничтожать? При этом никакой альтернативы для ведения бизнеса сейчас людям просто не предоставляют. Вроде должны перенести место для торговли на вещевой рынок, разместить всех там. Вот только это, внимание, будет через год. Что делать и как жить без денег до этого момента не объясняется. Торговцы недовольны еще и тем, что на вещевом рынке нет соответствующей инфраструктуры для подвоза товара и, конечно, для самих покупателей. Ведь большинство из них приезжают на машинах и закупают продукты оптом. Короче говоря, со всех сторон по меньшей мере странное отношение к малому бизнесу и к потребителям. Остается вопрос, зачем это все? На месте рынка хотят построить новое здание суда, где сможет разместиться больше служащих. Земельный участок был передан в 2018 году. Жаль, что при всем многообразии способов решить проблему более мирно, предоставить реальную альтернативу рыночникам, выбрать другое место для суда, организовать менее болезненный переход. У нас выбирают громкий конфликт и полный снос рынка. В итоге 220 ИП останутся без работы, тысячи покупателей будут искать новое место для закупок, зато у нас будет новый суд. А вот вам сказ о профессионализме наших строителей. Новый абсурдный случай произошел после недавнего ремонта на улице Горпищенко. Напомню, настоящий долгострой начался еще зимой, и до самого сентября горожане испытывали на себе ужасы Первой мировой войны при походе в магазин. Окопы, воронки, скореженное железо и взорванные тротуары. Говорю без преувеличения, я там до недавнего времени жил. Однако все ужасы войны потихоньку зарыли и привели улицу в порядок. Чинно, ладно. Жить можно, но, конечно, до первого же дождя. А он и случился 2 октября, знаменовав чудесное превращение горпищенка в маленькую Венецию. Без гондолы никак. О том, какое пагубное влияние оказывают потоки но не только на ноги решивших вступить в неравный бой с пучиной, но и на дома, сделанную совсем недавно дорогу и деревья, я даже говорить не хочу. В сухом остатке, если вы поняли каламбур, остается два извечных вопроса. Кто виноват и что делать? По этому поводу у поистине многочисленных комментаторов есть свои, часто не очень, цензурные мнения. Я думаю, все представляют себе тяжесть народного гнева по такому поводу. А вот мнения ответственных за косячный новодел расходятся. Например, директор Дептранса Павел Иена говорит, на Горпищенко есть как существующая система ливневой канализации, так и вновь построенная в рамках капитального ремонта. Подрядчик получил поручение совместно с водоканалом почистить всю ливневую канализацию. Дополнительно со специалистами все проверим. В то же время сам подрядчик такую точку зрения не разделяет. Где ливневки построены в рамках проекта, там воды нет. На самой улице Горпищенко ливневой сети как не было, так и нет. Вода идет по проезжей части и стекает в ливневку в начале и конце улицы, утверждает Руслан Гиш, представитель подрядчика ООО «Веста». Кто прав, кто виноват, решать не мне, но я, как бывший житель Горпищенко, скажу, что действительно ливневки в середине улицы никогда не было, и потопы – обычное дело для серьезных дождей. Что там можно прочистить? непонятно. Уточню, что такого, как в это воскресенье, конечно, не случалось уже давно. Здесь впору выдать этому гидрографическому объекту собственное название. Похоже, что возложить ответственность за происшествие стоит именно на проектировщиков ремонта. Они почему-то подумали, что улица сама по себе отличный сток для воды. Посмотрим, как дальше будет протекать эта история. Пока не вижу других способов, кроме как разрывать все заново и строить ливневку с нуля. В Севастополе появилась своя Аннушка, и масло разлилось, как ни странно, по детской площадке на улице Хрюкина. К счастью, голову никому не отрубила, да и масло машинное, но странности такого поведения это не умаляет. Детскую площадку берет, обмазывает маслом, на насыпает на 28 часов вечера, Совершенно чтобы дети верно. тут не бегали. Совершенно верно. Давай Совершенно верно. Давай До свидания. Вот, а вот чем мажет детскую горку. Короткое видео разлетелось по соцсетям и собрало приличное количество комментариев, о которых позже. По словам самой местной жительницы, борется она за тишину и против надоедливых детей. В подтверждение тому обмазанные качели для совсем уж маленьких детей. Что же заставило бабулю выйти на тропу войны, вопрос открытый. Дети все же не настолько надоедливы, если они не твои, да и спать уходят еще рано вечером. Возможно, мотив – попытка избавиться от маргинальных личностей, которые, как мы знаем, любят посидеть на детских площадках. Порыв также странный. Но если так, зачем мазать маслом миниатюрную качельку, куда любой старше 14 ну, просто не поместится? Что-то нечисто в этой истории, а 20-секундное видео ответов не дает. На нем только факт злодеяния и уверенность горожанки в собственной правоте. Комментаторы Подавляющим большинством не одобряют такую акцию. И правда, никому неприятно измазать ребенка из себя в придачу машинным маслом только потому, что кто-то решил показать зубы всему двору. Я присоединяюсь к людям, которые просят Аннушку вспомнить детство. Все ведь когда-то играли на детских площадках и хохочали, звились во дворе. Неужели невзгоды взрослой жизни могут полностью стереть из памяти эти воспоминания? Помнится, с десяток выпусков назад я постоянно восклицал, что незаконные стройки в Севастополе настолько популярны, что ни один выпуск нашей программы не обходится без них. Однако, оглядываясь назад, замечаю, что в последнее время ситуация улучшилась, уже который раз ни одной новости. Возможно, я просто плохо ищу, но хочется верить, что повальная прихватизация земли, если не на стопе, то хотя бы на паузе. Тем не менее, сами стройки и даже вполне законные без глупостей не обходятся. Еще один севастопольский долгострой на повестке дня. Я говорю о подпорной стене на 4-й бастионной. Ее ремонт, который должен был закончиться два месяца назад, продолжится на следующей неделе. Об этом Форбос сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. О плачевном и даже угрожающем состоянии массивной стены, расположенной в центральной части города, Форпост сообщал еще в апреле 2019 года. Стена пугала горожан своей угрожающей выпуклостью. Еще одна публикация, посвященная этому объекту, вышла в октябре 2020 года, когда часть подпортной стены все-таки обрушилась, повредив гофрированный кожух и оголив проходящие за ним провода. ВОЗ и ныне там. Ну или почти, ведь остатки стены разворотили, а кучу освободившихся камней вывалили прямо на проезжую часть. Честно говоря, лучше бы ВОЗ был все-таки там, а не на дороге. Итак, после долгих и неплодотворных работ имеем кучу камней и разрушенную стену. Плачевная ситуация осложняется тем, что работы прекратились, а строители исчезли. Естественно, пресловутые камни так никто и не убрал. Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов заверил, что работы продолжатся уже на следующей неделе. Причина задержки оказалась стандартной для Севастополя – некачественный проект. Бывший подрядчик запроектировал очень плохо. Сейчас пройдем экспертизу и будем выходить с правильным проектом, таким, который нужен, говорит чиновник. Ладно, не хочется быть уж совсем пессимистом. Давайте простим ребятам оплошность. Часто ведь такое бывает, пытаешься что-то починить, разбираешь, а обратно собрать не получается. Ну и что, что это целый департамент? Со всеми бывает. На самом деле мне понравилось, что хватило смелости признать, что проект получился плохой и его нужно переделать. Это уже что-то. А то, когда кормят сказками по типу неучтенных факторов или нововыявленных сложностей, тошно становится. Теперь дело за малым. Сделать как надо и очень надеюсь, что остаток ремонта не растянется еще на несколько лет. Грустные новости для тех, кто преодолевает бухту на катерах или паромах ежедневно. Сразу пять судов, участвующих в перевозке пассажиров и транспорта с северной стороны города, ушли на плановый ремонт. Об этом сообщил директор департамента транспорта Павел Иена в социальных сетях. Планируемая дата окончания ремонта – 31 декабря, после чего все пассажирские катера и паром выйдут на свои маршруты. Как подчеркнули в диспетчерской службе ГУПа, несмотря на уход в ремонт пяти судов, график сообщений между южной и северной сторонами города-героя не меняется. Несмотря на заверения чиновников, в последнее время в соцсетях участились случаи жалоб на катера и паром. Ждать долго, ходят не по расписанию, как сами захотят, людей набиваются, как кильки в банку. Меня бог миловал ходить через бухту постоянно, но даже мои редкие вылазки на северную сторону оставляют не самые приятные ощущения от маршрута. Скажу честно, никаких конкретных причин для недовольства у меня нет. Просто есть ощущение, что все можно делать чуть более организованно и приятно для пассажиров. Для того, чтобы ощутить уход сразу пяти судов на ремонт, потребуется некоторое время. Тогда и оценим ситуацию полностью. Но ну вот комментарии под новостью пронизывает красная нить негодования. Где новые катера? В известной поговорке обещанного ждут три года, а севастопольцы не дождутся новых катеров уже явно гораздо-гораздо больше. Громкий, как это принято говорить, хлопок возле бывшего дома быта у московского рынка оказался делом рук человеческих, а не природы. В результате несколько зданий лишились оконных стекол, на место прибыли пожарные и полиция. Напомним, очевидцы утверждали, что речь идет о взрыве боеприпаса неустановленного типа. А вот губернатор Севастополя со ссылкой на мнение МЧС апеллировал к атмосферному явлению, то есть молнии. Для чего были определенные основания, так как в день происшествия в Севастополе был сильный дождь? По итогу оказались правы именно очевидцы, ведь позже в телеграм-канале Михаила Развожаева появилась следующая запись. Во вчерашней ситуации в офисном здании рядом с ТЦ «Московский», в бывшем здании дома «Быта», полиция задержала ранее судимого мужчину без постоянного места жительства в Севастополе. В состоянии алкогольного опьянения он запустил судовую сигнальную ракету, которая попала в окна здания. Ракету он нашел, по его словам, в мусорке рядом и решил устроить фейерверк. Несколько анекдотичная история все же вызывает вполне серьезные вопросы. С каких пор судовые сигнальные ракеты лежат в мусорках по городу? Нет ли в наших отходах чего-то более серьезного и опасного? Вообще странная ситуация, я до сих пор не могу полностью ее понять. Ясно одно, о том, как добыл свою находку, нетрезвый ранее судимый мужчина, очевидно, врет. А с вами был Эмиль Валеев в программе «Качаем прессу». До новых встреч!